Решил добавить немного трэш-контента на свой канал. Значит, История произошла со мной лично, судился я по одному из дел. Истцом были представлены слепованные документы. В общем, они были поддельные, это было очевидно, и оригиналов документов этих не могли предоставить почему-то из цели, потому что мы сразу заявили о подложности и о необходимости проведения экспертизы. Вот. но э, первой инстанции мы отбоярились, а вторая инстанция почему-то очень хотела удовлетворить значит эти требования и вот значит уже прихожу я в суд э, суд говорит что а, поступили новые документы я естественно говорю хотел бы их почитать они говорят, вот перерыв читайте но я аккуратненько отфотографировал то с чем я не был знаком и вернул э, документы прям даже не перемешав я аккуратно перекладывал и, соответственно, в том же самом порядке вернул в суду документы. А после этого начинается картина масла. Значит, Мне говорят, что я вернул не все. Я, естественно, говорю, ну, как, бы, как не все. Что дали, то и вернул. Мне говорят, нет, вы украли уточнение апелляционной жалобы. И, соответственно, сейчас мы будем приглашать пристав и вас это изымать. Но я, как человек, который этого не делал, Естественно, говорю, так давайте, вызывайте, я только за. Это была бы вообще мировая хохва, если бы адвоката обыскали в суде и выяснили, что, в общем-то, сюжет не состоялся. Адвокат ничего не похищал. Но, соответственно, аудиозапись этого события, естественно, не велась. Я уже проверил аудиопротоколы. Значит, когда запись включилась, значит, пафосно было сказано, что вот просим отметить в протоколе, что значит, адвокат а, не вернул документы, которые были переданы ему для ознакомления. А вот, естественно, я сказал, что если они не были возвращены, значит они просто не передавались. Но суд был очень целеустремлен в своем, значит, решении, а, забыв, в подумать над одной простой вещью. Наша позиция заключалась в отсутствии правоотношений как таковых. Соответственно, что там и как просит истец нам вообще по барабану. Важно, что он просто просит. А мы доказываем то, что его требования не обоснованы. Поэтому в какой форме, в каком виде у нас истец уточняет свою апелляционную жалобу на стадии апелляции, естественно, это не, не первоначальное требование уточняется. А в принципе, по барабану и в данном процессе, по ходу не знаю, судя отсутствовала логика полностью, потому что обвинить адвоката в краже документов, которые похищать, не имеет смысла вообще никак. Заявить, что сейчас придет пристав, будет адвоката обыскивать, а когда адвокат говорит, что ну давайте обыскивать, включить заднюю, это как бы ну вообще нелогично. То есть, если ты кого-то обвиняешь, ну действуй до конца. Причем, при всем при этом, если у нас. Есть такое утверждение, что кто-то там что-то похитил, но почему номер не исполняется до конца? Если у нас адвокат реально что-то украл, ну давайте разбираться. Это обвинение, которое звучит из судьи, но не знаю, какого он дедушки, который накрывал лоли, могло бы вызвать как бы реально сердечные проблемы. То есть если человек воспринимал бы ситуацию реально близко к сердцу он бы наверное подумал что сейчас заедет на, на, на какое-то время в изолятор вот но поскольку я этого не делал и как бы но ну, мне просто уже потом какой-то запал начался ну давайте обыскивайте ну, давайте ищите давайте искать в чем проблема вот они видимо включили заднюю после процесса как бы я сказал что слушайте вот это неправильно я уже включил диктофон на всякий случай и вообще не мешало бы мне э, услышать извинения по поводу данного факта. Так вот, э, судьи мне сказали, процесс окончен, типа покиньте помещение. То есть извиняться никто не собирался. И вот, э, соответственно, вопрос-то, да, если у нас э, судьи позволяют себе такие выпады в адрес адвокатов, что же они позволяют себе в адрес простых граждан? И у меня, исходя из этого, вообще вопрос на, на нашей Святой Руси, есть ли судьи, которые в данный момент способны рассмотреть дело, но хотя бы аналогично, как дело вверх Засулищ, когда судье необходимо из чувства справедливости пойти против власти и рассмотреть дело по справедливости, по внутреннему убеждению, исходя из собственных представлений об этой справедливости, и руководствуясь законом. Если у нас судьи позволяют себе такие выпады, на ровном месте ни на чем не обосновано а в адрес адвокатов что же у нас происходит э, за закрытыми дверьми с гражданами а вообще там я думаю можно передачу записывать для тнт вот такой сюжет Да, кстати аудиозапись я сейчас дам прослушаться а, вот поэтому пока все ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал и тогда все будет хорошо у всех да, кстати, я бы хотел прояснить ситуацию с пропавшей уточнением эволюционного залога. Да, что? Адвоката... Да. Вы его нашли, нет? Вы знаете, а при наличии статуса адвоката, наверное, так как-то вести себя не стоит. Но ну, я согласен, при наличии статуса судьи, наверное, тоже так не стоит себя вести. Потому что я бы хотел, чтобы передо мной извинились. И, по-моему, самое время это сделать сейчас. Ну, я вашу позицию понял. Буква